Петер Хиллер вступил в должность руководителя московского представительства ДАД в марте этого года. Тогда же было подписано соглашение между Ассоциацией ведущих университетов России, в число которых входит ИКФУ, и КФУ, и Германская служба академических обменов. Сейчас в Германии учатся 11 тысяч студентов из России. По словам господина Хиллера, с каждым годом количество договоров между немецкими и российскими вузами только растет. 900 таких договоров между русскими и э, немецкими вузами, и э, немецкие вузы знают, что Здесь подготовка студентов на очень высоком уровне. Также Петер Хиллер встретился с представителями КФУ, активно развивающими сотрудничество с немецкими вузами. Была отмечена важность открытия при университете информационного центра ДАД, где все желающие могут узнать о научных стажировках и стипендиальных программах службы. Что касается планов на будущее, то активная работа идет по подготовке к реализации совместной бакалаврской программы с Университетом Регенсбурга междисциплинарные германо-российские исследования. Диана Авакян, Ленар Тавлитьяров. Универньюз.